Кто за данную повестку, прошу голосовать, кто заведен на глаза, повестку подтверждение. Первый вопрос. О подтверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченном освещение деятельности юридических платье, представьте в, ЗАГС, в ЗАГСа Петербурга на, на региональном телеканале и на региональном радионазе. Говорите 172 года. Михаил Васильевич. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что в законе об установлении результатов учета объема эфирного времени и порядок учета эфирного времени. Поговорено, что существуют специальные интервалы, когда эфирное время не учитывается, это выборы, реперендеры, а основное время учет производится постоянно. Ввиду того, что январейли с эфирного времени на радиоканале и телеканале не было, все равно мы должны его учитывать. Потому что не убежать, что у меня результаты в показаниях учета эфирного времени в день та и варенье. в феврале с радиоканалом, но с марта месяца нам обещают, что э, будет доставляться эфирное дело. Предлагаю поддержать на в день и, да, и в предложить? А, э, которое идет от ЗАГСа, я смотрю. Она разве не относится к освещению деятельности? Да, да, да, да, да, да. А, да и... а ее не было, что ли? А а я где я? Где да. Хорошо. против единогласно принято. Вы вопрос, например. Второй вопрос об облажении результатов учета объема выходного времени и завтрашнего освещения деятельности политических партий, представленных в законодательстве области на региональном радиоканале, на региональном радиоканале в Феврале. В.ПУ, года. Рассказывая по первому вопросу, я как раз э, и сказал, что э, в Феврале только теле, э, региональный телеканал освещал деятельность политических партий. Э, что за а состав Третий вопрос: о предложении избирательной комиссии муниципального образования муниципального округа об избирательной комиссии Через дней, по в связи с этим нам поступили сведения о начале приема предложения. Мы их принимали с 10 марта 2017 2019 -2019 года. Поступили к нам 4 пакеты документа. 15 февраля состоялось заседание рабочей группы в занимании собирательной комиссии. Соответственно, присутствовали уважаемые претенденты, имели возможность пообщаться с членами рабочей группы. По результатам принятия принято решение, корекомендовались в избирательной комиссии. Я предложу Правительственному Совету назначение в состав избирательной комиссии по квоте санкт-петербургской избирательной комиссии Булого Юрия Николаевича 50 -го года рождения образования выше. Китер Нурмалиева 50 -го года рождения образования выше. Славиу Казембадислав 50 -го года рождения образования выше. Величко Полевого Владимира Алексеевича 54 -го года рождения образования выше. вопросы предложим, пожалуйста. За данное предпоставление, чтобы голосовать ту единогласно на принимаем. Четвертый вопрос. А предложение в составе исправительной комиссии внутри городского муниципального образования поселок понтонны. Уважаемые коллеги, полномочия и понтонные у нас были возложены на избирательную комиссию No21, зачем через это полномочия и по действительном составах истекаются полномочия и поселок понтона в муниципальный совет на решение о формировании избирательной комиссии. 17 марта принимается предложение. Мы по 10 марта принимали предложение по нашей квоте. Поступило 4 пакета документов. 15 февраля сделала сегодня рабочей группы. Претенденции присутствовали, была возможность с ними пообщаться, задать вопросы. По результатам рабочей группы рекомендует Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложить муниципальному совету. У тебя распоминается полное образование, сам по себе бурка значит членами собирается каждый с ним. Андрей, у Марики знаешь, с этого года родители отозвали меня больше Гузал, у Андрея мы рождения, мы зовали меня Николая Ивановича, 52 года рождения, мы зовали меня больше Витищика, мы разводили Алексея, мы сядем с нового дня рождения, Вопросы, предложения. У нас задана постоянная. Комиссии, санкции, уважаемые коллеги, проект постановления отработано соответствующей федеральным органом власти в связи с решением федеральной избирательной комиссии № 29 от 20 декабря, предложенным Санкт-Петербургской жрательной комиссии по недоступности учений для резерва состава читового комиссии. Решение федеральной избирательной комиссии 29 от 10 марта -го 2020 -го года № 208-09 предложено исключить учения из резерва 29.5. Учитывая службу, проект не предусматривается исключением решения состава участковых комиссий 8 лица 1 2, на основании личного письменного заявления 2 в связи со смертью 4 в связи с со назначением состава участковых комиссий. Предложение отпускается. Согласен? Да, да, пост кто за данное на постановление прошу голосовать, кто за? Один принял. Шестой вопрос о награждении почетной грамоты в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Уважаемые коллеги, перед вами результат нашей совместной степени аналитической работы, связанной с вопросами реализации участковой комиссии по своей в Совет полномочий при подготовке проведения выборов в 16-м году. А территориальной избирательной комиссии проанализировали работу по должностным УИД. Решение колегиальной территориальных избирательных комиссий обратили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с предложением на границу отчетные грамоты Санкт-Петербургской избирательной комиссии 37 председателей ВИК. Критериями отбора предложения на поощрение в УИК, качественная подготовка и проведения дня голосования по счету голосов на избирательных участках, отсутствие жалоб на действия, решения комиссии, вышестоящей комиссии, отсутствие судебных разбирательств. По результатам дополнительной оценки кандидатуры Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в том числе на предмет наличия от жалобов в суде решений в отношении этих или иных участковых избирательных комиссий, мы предлагаем поощрить 33 председателя участковых избирательных комиссий, соответственно, это уроки 1, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20. То есть, ну, соответственно, это те председатели, которые имеют опыт работы, которые проводят не первую избирательную кампанию, в отношении которой отсутствовали жалобы и также зарекания в ходе продуктов и логинировых. Поэтому, коллеги, ну, с вашего позволения, позволите не зачитывать? Да? Вы могли все ознакомиться с правильным вопросом. А вчера это решение посылалось? Да, это. Дальше не Я, это, я вас значит, не заметила. Да, извините. Да. Ну, значит, да, я да, хочу да. уточнить, что, чтобы не сложилось мнение, что 37 Уиков это, это только те, а у остальных есть жалобы. Нет, нет, нет. Это были не не до... не до... опытные заслуженные до... председатели, которые первый год, первым, год, критерием был... Был... Было... первым критерием было не то, что есть жалобы, там, судебные разбирательства и прочее. Это тоже критерий основной, но первый критерий был. Из достойных, самым Предложение территориальной комиссии, но это не значит, что у остальных жалобы судебные разбирательства. Не пришло. Звучало да. так, что а у остальных езжал бы. 37 мы нашли. Из 190 российских. Особо отличившиеся. В да. хорошем смысле да, да. Да. То есть, коллеги, чтобы не сложилось такое, поэтому я вот еще погашу. Это не так много, если 7800. Второе самое Предложение вопросов. Кто за данное предпоставление прошу на салон? Я воздерживаюсь. С одним воздержавшихся принято. Воздержалось удание. Седьмой вопрос об объявлении благодарности Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ну, коллеги, да, примерно тот же самый доклад, 133 кандидатуры были предложены в Санкт-Петербургской избирательной комиссии для объявления благодарности. 102 человека мы предлагаем поощрить, за исключением избирательных участков, которые находятся в границах 21, 23, 29, а также частично 2, 5 и 24. При этом 4 федеральные избирательные комиссии, коррекиарные приняли решение, предложение поощрения не давать, это 3, 10 22 и 22. И по воде не зачитывается, здравствуйте, 3,5 Я прошу прощения, вот, тут вот я выступлю, я по 72-й второй, вот того первого решения просто не заметил, раз извините, сейчас так обвинил, очень непринимаю. Вот с этим решением я работал с этим проектом, я не буду скрывать, я разослала его. Членам ТИК, которые были назначены от Яблока, я также попросила наблюдателя Санкт-Петербурга посмотреть эти фамилии. Я получила 39, ну, как сказать, дисциплин, рекламаций, да? как угодно. Они 100, все очень 100. разного характера. Самое меньшее – это там незакованные какие-то строки в копиях протоколов, выданных, что не соответствует закону. Ну, например, там мне написано «Сколько жалко». Это самое меньшее, что было. А максимум, что было, не буду просто на всех 39 вас останавливать. Например, участковая избирательная комиссия 11.17, Сушанской Елена Владимировна. Ну, кроме протоколов, выданные Сушанской Еленой Владимировной, значит, в одном из протоколов не хватает тысячи избирателей в строке, в одном по сравнению с газвыборами лишних 9 и так далее. То есть понятно, что эти протоколы изменялись потом. Вы выданы именно эти копии протоколов и, соответственно, я не думаю, что да, да. такие действия должны поощряться. Потом участковая избирательная комиссия номер четыре. Там, извините, был суд, да, суд был правильным заявителем, но тем не менее в судебном заседании это зафиксировано. В судебном решении было установлено, что по указанию председателя в списке избирателей были вписаны два человека, не имевшие на то никаких оснований, не имевшие на удостоверений. Это один из членов комиссии и присутствовавший на участке полицейский. Участковая избирательная комиссия номер 22. Значит, один из членов участковой комиссии, там, не получивший э, денег за свою работу, либо получивший какую-то полную сумму, пожаловался в цифру. После чего председатель выдал мне деньги, сказав, что они завалялись между ящиками и Ну и вот такие прочие вещи. Что я предлагаю? Я никого не обвиняю, поверьте мне. Я, сказать, я действую на основании той информации, которую получила. Если сказать, будет желание, я эту информацию чтобы. Я предлагаю, если есть такая возможность, просто, может быть, проверить. Проверять ну, то есть вы считаете, что вот выдача ну, вот, таких в, вот таких вот конкурентов вы догонялись? конечно не по нет, всем, конечно не по всем. Нет, а по кому-то есть заявление в ЦИК. А да, вы считаете, что, что это же? только заявление в ЦИК? Нет, не может? можете, вы проверили. Можно да, посмотреть? Хорошо. Виктор Николаевич, я вам сообщила не цифр, да? Нет, но С моей но точки зрения Вы нет. говорите нет. о том, что конкретный гражданин обратился в ЦИК с заявлением после Там разбора полетов. Сделано заявление, в клинику, что завалялось, там, он исправился и так далее. Кажется, это следы нет. есть Но этому всему? Вообще-то это было заявление в цыке, я думаю, что у него, наверное, есть копия. Ну, можете и, показать? Что у меня нет. Я... Вы Подождите, ли, Виктор, Виктор Михайлович, у меня не недослышали. Правильно? Дослышите меня, пожалуйста. <связь> я просто не закончила. Я <связь> понимаю прекрасно, как вы видите, что <связь> то, что я сейчас сказала, это всего лишь слова. Значит, у нас есть дело. Первая возможность – это не придать ему никакого значения. Вторая – проверить эти сведения, поскольку они поступили не с потолка, они поступили от членовских, еще раз повторяю, и от э, организации наблюдателей Петербурга. Решается? Коллеги, вы спешите по этому вопросу. Да, Я предложение принять это постановление за основу. Действительно проверили. Я не готова, но я думаю, люди, которые... участки, надо проект, Один говорит, один слушает. Мы провели полную проверку по сайтам судов, работу с нашими книгами. Это на предмет наличия вступившего в законную силу решения суда хотя бы на одного из председателей этих участковых комиссий. Эта проверка показала, что даже если решения суда состоялись и находятся в апелляционном рассмотрении, все эти участковые комиссии данного решения были исключены из данного постановления. Это первое, что было сделано. Второе. По базе жалоб, обращений, поступавших к нам из Центральной избирательной комиссии, есть прокуратура от иных заявителей. Также все эти участковые комиссии были проверены на предмет наличия к нам жалоба, заявления, либо поступления иных фактов, связанных с какими-то недостатками. данных положений предложенных участковой избирательных комиссий также не содержится ни в какой базе данных регистрации обращения заявлений и жалоб. Ольга, я не сомневаюсь в том, что коллеги на местах, в том числе члены Центральной избирательной комиссии, внимательно подходят к исполнению своих обязанностей и работают с документами. Однако все-таки я себе позволю как милист, говорить о том, что а, для того, чтобы обвинять лицо и говорить о том, что совершило совершил какое-то деяние, мы должны иметь на руках либо удовлетворенную жалобу, либо некое решение суда, которое это подтверждает. Хорошо, позвольте я последнее буквально скажу. Я с глубоким уважением отношусь к той работе, которая была проведена, поверьте, это не позиция бабы и готовь». Но я хочу просто напомнить, что у нас были большие проблемы, обуч... во-первых, с обучением участковых комиссий, с тем, как они э, исполняют свои обязанности сильную часть части соблюдения процедур. Да? И мы имели немало неприятностей, как комиссия, и поверьте, никакого удовлетворения я лично от этого не испытывала, от того, что там цикл очередной раз, так э, сказать, нас прополоскал. Вот. То, что сообщили коллеги, они сообщили, Игорь Николаевич, об этом стало известно только вчера. Если бы об этой работе, о подготовке списков было для вознаграждения, было известно заранее, конечно, все бы было предоставлено, я не более того, более того, подожди, подожди, подожди вот вы говорите, что все происходило в типах. Да, в 30-м типе это все было на заседании, это правда. И мне об этом сообщил человек, он сказал, всех, кто не соответствовал, кто выдавал плохие протоколы, мы не... Но в других лицах это не обсуждало. Уверяется, я вас уверяю, что ни одного документа от ТИКов без копии решения территориальной избирательной комиссии, как коллегиального органа, мы не принимали. На всех У -у -у. этих людей представления поступили в форме решения территориальной избирательной комиссии. Хорошо. Я все сказала. Я не что я Вопрос, Вопрос коллеги исключить отложить рассмотреть просто ну, если о чем да? ну, у меня помечено если говорить о моем представлении о я бы считала правильным принять за основу и провести проверку. проверку да совершенно да. правильно насколько это все серьезно да. возможно коллеги тоже там преувеличивают значимость тех или иных да. скажем нарушений да. при оформлении фархоны возможно кто-то в чем-то ошибся это не обвинение надежду Понимаю, это, это не отменение. Я, Я ещё повторяю. Если вы считаете, что да, нужно сделать, то ну, давайте сделаем. Полное да. право они имели посмотреть эти документы, и прийти с ними на заседание Тика и высказать, и проголосовать. Вы это узнали, право. конечно. Ну, то есть, что, заседаний Тиков остальных не было, по, по мнению ваших коллег, да? Остальных 29 Тиков Возможно, и были. Но без них, видимо, да. Ну я их не от всех получил. Это Исторический вопрос. Как, вопрос. Какая срочность вы сейчас объявить благодарность? Давайте ну, за основу знаете, примем. Да, и... это не то, что какая срочность, но ну, это, это совокупность. Мы в, месяца мы в марте месяце объявляем благодарность за компанию. Да, полгода. Да. Вы неделю, что за срочность? Вы Полгода, После того, что Я в комиссии, я как член комиссии не знала. Проверять. Понимаете? это. У нас тысяча, 986, да? 1866. 18.66. 21 тысяча членов участковых избирателей. Речь идет о членах участковых избирательных комиссий. Сто три человека. И с 21 тысячи мы провели большую работу. С 21 тысячи мы предлагаем поощрить 103 человека. Нет, 21 тысячи, это только председатели. Но мы понимаем в то же время, что, наверное, если исходить из того, что человек же может и на красный свет перейти через дорогу, да? может там... Действительно, нужно ответить, например, какому-нибудь наблюдателю, Этот, и он будет не прав. Он может, допустим, иметь какой-то там трехминутный конфликт во время избирательного, в день голосования, с каким-нибудь представителем средства массовой информации, что тот фотографировал не стал и еще. И таких мы можем нюансов найти и, и зацепок, где действительно будет, допустим, член УИКа, действительно будет не прав. Но посмотрите, это какой массив данных надо переварить, который не задокументирован нигде. Я же недавно вас спросил, у вас есть окно 1103 достойных для поощрения членов лидера, благодарных. И мы знаем, выборы были. Наитяжелейшие за всю историю выборных кампаний это были самые тяжелые выборы. Это, это тоже аксиом, не надо доказывать. В эти тяжелейшие выборы мы нашли 103 человека, сошлись в этом мнении с председателем и так далее. И теперь мы в 103 человека должны еще посмотреть на зеленый свет перешел он где-то там во время обеда там в проспект какой-то или на красный. И как это было зафиксировано? Он на красный перешел, на желтый, на мигающий желтый, на мигающий зеленый и так далее. Есть этому фиксация какая? Чтобы утверждать, ну, прав это человек, который, который говорит о том, что ему не заплатили, или прав, например, там, председатель который говорит, что не мог дозвониться, не могут нет, вот, вот видите, скрестные и так далее, и так далее. То есть мы углубимся в такой массив вообще исследования, что только этим будем заниматься. То есть надо просто сказать только, -то, дальше шарховатости какие-то были. Там, где это было на грани э, с какими-то нарушениями, мы расстались, вы знаете, и с председателями э, территориальных комиссий, и с уриками, и прочее, вы это знаете. Все. Работу мы провели колоссально. Вот. Ну, остался какой-то неизученный пласт, на ваш взгляд, что вот, есть? Такая ситуация, что кто-то где-то на кого-то пожаловался. Если мы сейчас откроем э, эту дверь и скажем, пишите все, кто видел, что на мигающий желтый кто-то перешел в городе. Понимаете мою мысль, да? Хоть мысль. Я Напомню, я сигнал, что мы должны докопаться, был ли этот человек в этом городе, в этот день, в этот час, на этом перекрестке, был ли тогда мигающий, поднимать все это и так далее, и так далее. И когда мы это все поднимем и зафиксируем, что его не было, а был настоящий зеленое, он оно зеленый перешел, тогда мы придем к выводу, через сколько лет мы придем к такому выводу? Через год, по пока... На следующей неделе. Давайте... Я не знаю, что это решение. Я не знаю, что это решение. Я не знаю, все обсудили. Судили. Коллеги высказались, ну, да? ну, ну, ну, ну, Давайте послушайте. оставим Вы все да? -то не и не только одну фамилию оставим под сомнение, там, где была жалоба в ЦИК. Потому что этот вызовет новую жалобу в ЦИК. ЦИК докажет нам, что к ним. Где была ответственность персональная председателя оплаты труда? Вот за спой. эту фамилию я боюсь, так честно говоря, за А Остальные все я там, где уже опоздали. Ну, куда мы ну давайте мы еще, через 5 лет. Почему 3-4 дня? 3-4 дня тоже ничего не решать. Но, может быть это как-то смельчит. Вот 3-4 дня 4, что это. Смешу, мы что-то сможем сделать. Я спрашу, с вами спрашиваю, что 3-4 дня ничего не решат. А сейчас у нас спор идет о том, кому мы больше доверяем мину. Либо э, ребят, которые подключились в последний день и начали проверку. Там могут быть личные свои какие-то методики проверки. Либо мы доверяем своим коллегам председателям да, да, и членам и комиссий. Нам с ними дальше работать. И если да. мы сейчас скажем, что из-за того, что вы там чертно нам уплевали, и нам откуда-то пришло известие, мне кажется, ну, это несерьезное а что такое, отношение откуда к профессионалам. Это не пока-пока, нечеткие данные. Ну, да. Я, не а говорю, Я не говорю, что изобрать в сторону. Я не хочу, что изобрать в сторону. Уже. Нет, давайте, давайте, давайте наше решение на основе Какие того, что птики, э, в общем-то, нам всегда. поэтому считаю, мы коллегиальный, нам, своих, мы коллегиальный своих, так, орган. И это, и и это и, и, очень и, большая да. мудрость в этом, что у нас нет единого начала. У нас коллегиальное принятие решений коллегиальное. Каждый голосует. Предлагаю поставить вопрос на голосование, кто за данный проект постановления в целом. Цель. Целиком, целиком. Кто за? Кто против? Же один, же. один и Один удержался. Михаил Васельевич удержался, это понимаете? Говорили они, да наоборот? Да? Большинством голосов решение принято. Благодарю. Еще какие-нибудь. Все? Вы говорили для вас на мысли? Нет? Спасибо всем. Следующее заседание. Папа, вы узнали?